Что может быть, что может быть лучше конфеты Чокопай? Две конфеты Чокопай и... Начинается игра, я открываю титра смерти, Писал пятник, ему строчку, все умрут от реквема, взялась по первым пиком ни о чем не сожалею, Ваши слезы и страдания делают меня сильнее, Залетая на мид, летит кое за кое А на ты настолько бездарный, что и не понял, как помер, Моя клетка некромастер и забита до краев, Если ты еще не понял, твой может проеб, Моя чакра нет границ, твои. Я крана